Всем привет ребят, с вами Вархаммер и сегодня мы разберем один из вопросов по ассетокорсу Компетизионы, а именно какие DLC стоит покупать, а какие нет. Во время покупки ассетокорсы у многих стоит вопрос, а надо ли покупать DLC сразу или же можно как-то с этим подождать. Отвечу сразу на главный вопрос, нужно ли Покупать сразу или нет? Нет, DLC не обязательно сразу покупать, так как вам и так будут доступны нужные трассы и большая часть актуальных машин. Ну а теперь перейдем к другому вопросу. Какие DLC все-таки стоит покупать, а какие нет? И давайте сначала их разделим на три категории. Первая, DLC в которые входят только трассы. Вторая, DLC в которые входят только машины. И третья, DLC в которой входят и машины и трассы. Начнем с первой категории. Тут у нас есть две DLC, International GT Pack и British GT Pack. Из этих двух DLC советую покупать International GT Pack, так как в нем содержатся три трассы, которые можно часто встретить в различных чемпионатах, а именно Mount Panorama, Suzuka и Kielami. Также изредка можно увидеть и Лагуну Сека. Что касается второго DLC, British GT Pack, его не стоит покупать без особой нужды. Так как трассы в нем достаточно унылые, узкие и за счет этого необгонные, их достаточно редко можно встретить в каких-либо чемпионатах, разве что Донингтон парк изредка появляется в календарях некоторых чемпионатов. Подводя итог, по данной категории DLC, DLC с трассами стоит покупать, если в них входят популярные трассы, на которых часто проводятся чемпионаты. Также хочу добавить, что этим летом выйдет еще одно DLC с трассами, о котором пока мало что известно, но если там будут нормальные хорошие трассы популярные, то его стоит обязательно покупать. Переходим ко второй категории, это у нас DLC с машинами. Тут тоже есть две DLC, первая GT4 Pack и вторая Challenger Pack. Что можно сказать сразу, DLC с машинами самые бесполезные, тот же класс GT4 достаточно редко встречается в каких-либо гонках. По крайней мере, его берут только в мультикласс гонки к GT3, и такие гонки также достаточно редко встречаются. Челленджер Пак чутка интереснее, так как в нем есть обновленная Audi GT3 EVO 2, и если вы фанат Audi и собираетесь покорять эту цену на ней, то тогда стоит, конечно же, покупать. Также в Challenger Pack входят еще обновленный Porsche Cup, обновленная Lamborghini Super Trofeo, Ferrari GT3 EVO Challenger и почти бесполезная BMW M2. Данные машины представляют свои отдельные классы в игре и их используют также только в мультикласс заездах. Подводя итог, данный DLC брать не обязательно, только если вам нужны машины данных классов. И последняя категория это совмещенные DLC, то есть машины и трассы одновременно. Тут у нас только одна DLC, это GT World Challenge Park, в которую входят две машины, Mercedes AMG EVA 2020 года и Ferrari GT3 EVA 2020 года. А также одна трасса Imola. Данная DLC стоит приобрести, так как Imola достаточно часто встречается в чемпионатах. Также две неплохие машины в комплекте, которые по-своему хороши на определенных трассах. Ну а если вы фанат Mercedes или Ferrari, то это DLC точно стоит брать. Подводя итог по всем DLC, если вы планируете брать игру и сразу DLC к ней, то стоит брать International GT Pack и 2020 GT World Challenge Pack, так как у них содержатся все часто встречающиеся трассы в игре. Остальные же DLC на ваше усмотрение. Также, если в будущем будут выходить новые DLC, то помните, что самый приоритетный DLC это те, в которые входят новые трассы. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, это поможет продвижению данного ролика. Всем спасибо за просмотр и скоро услышимся.